пресса макс риском продолжаем нужно просто так карту отлично хоть куда хоть что-то классно ура уже доказать что мы мощнее нет мы будем все высасывать я понял с этой карты когда мы победили и враг сдался зачем он сдался мы все захватили пол карты, под даже больше карты. 75 процентов больше Это кого для врага мы также сам поступим. стройте здесь. Поближе, на. Да? Он уже знает шабас, поэтому без разницы строим. Красава. Повторяйте за мной, если не победить мои колоды. Я могу профиль свои колды. Против меня никто не сможет подстоять, устоять. Ждем секунды. Секунда, это очень важно. Ждем. Замеляется время, знаете такое, да? Знаем, знаем, все знаем. Ждем. Нажимаем. Не знаю, что там секунд призывается какие-нибудь. Конечно, лучше бы узнать, что быть умным. Ну Но... в этом будущем, нужно. Пока что люди не используют тактику, поэтому все классно. Вот если бы использовали, мне было бы страшно, я бы что-то был митю. в игре, я не буду жизни. Жить тоже, конечно, <с можно <с <с -то. Ладно, ладно, вот, Мешенс. А Пора. Ну, давайте кузнецам, Да, yeah, деппом. Yeah. Так, ну, если кузнец призывается уже, можете пока что пересмотреть там катку. А, точнее, не вам, а им. Вам нельзя пересматривать. Как будто очень опасно, вы ничего не научитесь. Да-да-да, думаете, как вы не учитесь А вот так вот, вы не пересматриваете. Вы пересматриваете, это плохо. А если вы не пересматриваете, то книжку купите. Мою книжку. Я скоро создам. Ладно, ладно. Старайтесь пересматривать. Старайтесь. Ну-ка, этот... В этом игре. Надеваетесь. Это... Никого. Тук-тук. Вы вот тут? Там тоже будет база, че? Давайте уже новую базу строить. М -м -м, только ждать. 400 Давай, красава. А, призывай. Так. Нет. Скорее всего, он удинитов запускает, как я. Окей. Значит, э -э, будет равно. Если он что-то запустит новое, посмотрим, там еще одна база может быть его. Может быть, он там строит. Да? Так, хватит. Защита не нужна. Так, кстати, ускоряем. пора кустой. Ускоряем, то нужно больше юнитап. Больше юнитап, больше. Никого? Опа-на. Все-таки на пан у нас. Я о, бур его так быстро вырубает! Вау! Буду призывать, я буду призывать! Биком! Биком! Вот такой! Ну, а регенеришн берите! А, вот. Не-не-не-не, набра... обратно, я боюсь. Там еще стройка. Там что-то строишь? Наш? а Копать никогда, я помню. Так, вот он деревня Где-то жалко. Давайте нам големов тушить. О! Что-то будет у големов. вниз. Не, нужно вместе быть. В кое я разделение? Команда разделения не бывает. Тут у нас база, поэтому не лучше тут побывать. Просто призыв будет побольше понять. Так, ну что ж. Может быть он там. Проверь. Трой там. Что такое? Алава. Думаю, что это такой страшный тут достал. Защиту берем. Потому что она не может убить ее и все. И плохо. Вот плохо, очень плохо. Потихонечку помогать друг дружку. Друг дружке. Как? как дела? Как сам? Подожди, где он? А он окей. Я пойду. Пока. Я хочу, чтобы что-то вы узнали. Новое. Старайтесь стать. Советую построить еще одну базом. если мы уже тут строим, то придется вот таким вот макаром. А, вот как нужно делать. Дерпаться макаром. Ну, хоть нет, должен быть здесь. Все, ворота охраняются. Отлично. Так, я думаю, там тоже стоит. Поэтому, давай, раз, два, Вот таким, Ладно, ладно, ладно. ладно. Это уже максимум игроков, кстати. Пора уже атаковать. В принципе, в принципе вы там где то Вы можете прям внутрь зайти в логово. Сразу напасть. Вот очень круто. Прям здесь. Там, атаковать. атаковать. Да, чтобы не отвлекайтесь еще. Все, порубил. Он такой, сейчас я тебя отомстил. А я такой, где крышка? И ничего, чувак, не сюда снова. атака на базу строит Ок. так там все построено брак здесь брак здесь офигеть нападаете он такой блин он, он, он задает упрям во все стороны я такой да. давай к себе на базу не да получится у меня клучка уже бы давайте новый базу построим по-быстрому вдруг он честно идет так, так давайте ускорим ремонт 5 случаев так нападай меня не нападай так стрелка я попадаю что как пошел он что-то порыбить я да? убрал. мы теряем через принципе атакуйте на него а нападет ладно атакуйте на него что делать что делать я хотел так как скажем что не возвращать на базу там возвращать на базу о, красава. Все. Встречаем его обратно. Обратном пути встречаем. Уже тут попался. Отлично. То что надо. Кто Давай. А. Можно все аресы убивать его, все аресы убирать. Ну что, он всегда будет такой тактика быть у нас. Потом... А, у него галем. Такой там, не знаю. А? Я не парковал, лучше, так фарболы что? Да, высасывать ресурсы можно чаще. А вдруг нам нападет еще раз. Так, у нас 200, А, вот как-то Вот так. Вот такой у меня крышка, да. все отступаем. Молодец, вступаешь. Я куда да, спасибо. Капец. Давай, сюда вот. А может быть, давайте сюда ими. Сейчас туда пойдете. А. Давайте, пару штук. Вот. Все, давайте. Там то он боялся там всех атаковать вот слава богу ну что ж. я думал я придумал а может быть давайте разделимся возможно вдруг брак захочет что-то тут изумить. да он, вдруг он захочет поэтому давайте меняться скорости мы производим тут все ресурсы на пать пать пать все хватит Потом мы их посмотрим. Пока он там набирает ссылку там. там кому это Ссылки. Может, ссылки. Может у потихонечку атаковать немного? Разведку, да. Разведку, кстати, очень можно. А может, столько воинов. Давай, хоть убирай наши войны Так, убираем. Убираем, убираем. все пойдет закончить никого интересный игра да что у вас такое у вас пишется убийство а, нет, нет. Мы просто свернутый экранчик и опасно никого кстати у нас столько ресурсов что можно построить еще да? так окей. не знаю что муть пара посты пожалуйста так, может атаковать нужно строить везде, чтобы прям построить карту. А, <соценно> бараки. Отступаем. там защищается. Молодец, сон, красава Все, дефаемся тем самым, вот так вот. он здесь оказывается. А он нашу войну врубать Можно. Красиво. отлично, он нам дает ресурсы, точнее воинов, что прям а, людей, которые копают. разбирается на ну, что не будем мешать либо захватывано ну, вот не знаю если поможете оставить пеночку. а ты грамме врубай грубая его база так один может там врубать его все никто не падает все нам дал там пару капнков да, нормально в общем-то, да, на.. Как он такой? Бам-бам-бам! Мы прямо окружили всю базу, что ж делать! Ну, Давайте! Апада по кончику! Там, да. в принципе, Больше, больше призывов! Больше минералов! Тут тоже, кстати, построить! Мы тут не уступили точно! мы хотим забрать его. а такой блин голема не слишком сильный все отступать голенчик а это враг уже ски уже големчик Слушайте, он забрал голему то ладно нам лишь бы куча кучи этих воплинов и будет за тайщиком кто знает так встать А тот продолжай чемпион шо, голема там такой, опа, на вот, да, сколько Такой, давай, шкармозовчик Давай-давай-давай Что, давай. нормально? Ага Некоторые войска на форбу Пойдут Сюда вот, сначала Потихонечку Ну и сюда, давайте у меня ничего не надо взывать, ага, точка сбора. Знаешь, я так думаю, что нужно атаковать перед кончиком. Точка сбора отводалась. Атакуйте, фарбованный. Да, все таки деп захватил. Ооо, какая Как мать. АСК, тут нас тут не враг. Враг захватить хотел. Ты враг? В можно таковать еще. Тоже так, как он, на Можно кораблем еще. Где таковать? А, помогает. Таковать, что Атакуйте. Я буду призывать атаки? Конечно. Слушайте, а тут ничего А, Стоп... а это чем? Чтобы заниматься. сбора здесь хам у нас тут рубает э, скажет то отвалишь дивизию то блин ну ну ладно как хочешь гейбу сбор газа хотим с ним поболовать такой, то нет на сичку сильный, коли закидаешь нас. успех не тут пишет и тут прям все сосок без мы берем это все бесплатно 80 рубинчиков класный никогда таких не было. рубинчиков так, да, кто нам нужен? Нужно еще половину? В принципе, логично. 130 рубинов класс. Там еще нужно что 500 будет что монеты на, на, на как, скина. Эй, сколько тут скинов, тут еще нового персонажа. Оу oh, майка, гад, что такое? Ютюбчик. Что такое? Подержи. Ааа, показывает мне дальше. Классно. Лимит покупки. Башни со стрелками. Аааа. -а -а. Я хочу это воина. А он то, что он... Нет, я хочу, хочу син. Истребитель. Онча. хочу этого бледа. Ну, Этого не хочу. хочу. Один шар. И это хочу. А, нет. Только его. 500 монет. Вроде бы дорого. Вроде бы не дорого. Всем удачи, пока.